Ну, Ярко-жесткая и очень жесткая и болезненно-жесткая буквально до спазмов ⁇ это любовь. Хотя формулировка шла не про любовь, а про любимым. Но поскольку сознание поставило между этими понятиями знак равно, значит однозначно оно ставит знак равно между ⁇ если меня любит, значит, я тоже должен ⁇ Или если я должна, значит, меня любит, Но скорее первое. Поскольку здесь есть отрицание этого самого факта этого самого равенства процесса. и самого процесса речь идет о гиперответственности. Есть проблема такая, гиператственность. Здесь, здесь, здесь скорее ответственность, Ответственно. именно связанная с болезненным самомником. Да не ты да. При этом при всем выравнивании между любимым и любовь. Значит, да? да, вот вы опять же любимым. Безусловно, ведь она да же многофункциональная. Значит, любимым, то есть когда меня да. любят, правильно? Да. Меня любят. У вас стоит знак равно что эта любовь, видимо, какое-то подразумевается обоюдное чувство, причем непонятно какое обоюдное, сексуальная любовь, духовная любовь, безусловная любовь, да, еще какая-нибудь там себе любовь, не ясно, но в любом случае она должна быть обоюдная. Здесь в данном случае следует обратить внимание не какая именно любовь, а то, что сознание автоматически выставляет знак равно, обоюдное должно быть. Услышали меня? Взаимное. Обязательно. То есть если меня, значит я тоже. Обязанность вписываться да, в эту картину, что уже категорически не принимается. Вопрос, почему стоит этот знак равно, его же никто не обозначил. Сознание само его ставит, то есть у него есть обязанность, а отвечать, защищает, да, защищает обязанность отвечать чувством на чувство, ненавидит и я ненавижу, любит, и я люблю. которая выявилась сейчас в искажении формулировки, в подмене формулировки, она звучит именно, именно в этом. Почему есть обязанность отвечать миром, миру или любому его элементу той же монетой. Хотя когда мы разум подсказывает если мы чуть приподнимемся над всей этой структурой да, и посмотрим на нее сверху, мы увидим, что слово любимый для того, чтобы быть любимым, то есть чтобы меня любили. Совершенно изначально в логике не предполагает ответного чувства, если мы так разберемся сверху. Как раз наоборот, оно говорит, если меня любит кто-то, он пардон, делает это добровольно, потому что никто не заставляет, с паяльником не стоит, с утюгом не стоит, шантажом никто не заставляет. Любовь это чувство личное, внутреннее, сугубо добровольное. Сознание не может согласиться с тем, что это чувство может быть использовано вами для ваших же собственных интересов, если не предусмотреть вот эту адекватную оплату. А за такую оплату вы, естественно, ничего брать не хотите. Сильно дорого получается, такая оплата. Но эта оплата она есть только в вашей голове, ее нет в контракте, ее нет в науке. Откуда взялось, взялось понимание, что надо ставить знак равно? И вот на эти вопросы надо Единственная жесткая ментальная конструкция, которая искажает всю картину бытия. И очень болезненно. И очень болезненно, потому что на самом-то деле ну, разум да, говорит о том, что посмотри на другого человека с такой же самой конструкцией, ты скажешь ему то же самое. Кто тебе сказал, что ты должна миру платить той же самой монеты? Потому что твоя любовь может стоить в 10 раз дороже, чем любовь другого человека к тебе. Но что-то в тебе заставляет ставить знак равно между этими двумя позициями. Естественно, ты не хочешь платить за одну медную монету своим рублевикам. Конечно, не хочешь. Но кто-то тебе сказал, что это стоит одинаково. Вопрос кто? Вспомнится, yes. Да, это, это, это, это хорошее размышление. вспомнится. Если стоит такая задача, обязательно вспомнится. Этой искренней любви было настолько мало, это страх потеряться. И готовность платить за нее золото, да? да? да. Причем за любовь. Даже если она того не Даже сумма. не разобравшись. И... и при этом да, я и... я какой-то кусок сознания говорит о том, что это правильно, иначе, иначе вообще без любви останешься, а какая-то часть личности говорит, сдурела. -то. А это меня не усиливает. Абсолютно. Ты и... что несешь? Вот этот внутренний конфликт, о котором я вчера говорила. Да? Вот тоже хорошо, очевидно, проблема, значит, ясно, как решать.